И здравствуйте за друзья и дорогие зрители э -э, моего канала Яник вы 1 Я начинаю прохождение <coughs> Silent Forest. Для вас, если что-то интересно, то пишите в комментариях. Что <coughs> как. Если так, то я ее буду проходить. Для вас я даже ее буду за записывать до максимума, Только напишите комментарий. То есть мне проходить то я буду проходить. И подпишитесь на этот канал, просто. ставьте лайк. А я начинаю. Не серчайте меня, не обижайтесь. Как бы, ну, записываю я буду, может быть, каждый день теперь. Если, конечно, все позволит интернет. Сейчас в данной ситуации. Интернет, да, но только по утрам интернет хороший. Вечером, вообще его просто не выстроить. Но ну, я, видите, вечером снимаю. Для вас, дорогие зрители. Просто за кадром я вам так расскажу, что просто я случайно сейчас случайно делаю на углу. Поэтому я не стал записывать э, еще раз его ролик. Если вам понравится этот контент, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк. А я начинаю. Реально, я просто начну. Увидите даже, да? Самолёт, и ой, и Короче, тут да, 8 игроков говорят, как зверь. Но я своих друзей не смогу пригласить, потому что они не смогут играть с ними. Так, надо бы здесь плотно, лодкости все построить. И вот сюда сплавать, вот на вот эту вот точку. Ой, как громко, честно сказать, я сейчас оглоху. Вот видите, да, вот, вот это наша цель Раз Два И три <связь> Если сейчас най най найдем, <связь> то пойдем Скорость демон Демон Ну вот написано демон Посмотрим И я играю нормальной, если что до сложности, ну да, Готов. вот это было еще и покатица, да, как всегда кто-то стрелял, потому что выйдет трещину. Камни так не могли попасть. Антиатрубон. Ошибись. На тебе похари. На так нафиг, похари все. Причем здесь как сумки, как в первой порости. Я когда играл в первую порость. Можно написать порост 2. В описании. Надеюсь, будете смотреть подписчики моих. Я не знаю. Я этого не могу знать. Так, самое важное. Вот мне вопрос почему. Вот встреча. Где использовать? Так, топорчик. И как по вашему теперь мне использовать э -э, карту? Ну ка, давайте настройки управления. Управление, да? Навигатор, да? GPS давайте назначим на «М» наш Парация. ну давайте просмотрим эй аааа -а, нет нет нет нет ну что это за Фыня. Ну блин! Назад. О, -о, О! Ненавижу я эти лаги. О! Работает. Вс ⁇ как надо. О! -о, -о. Давай первым нас спасем. еще и контузит как будто знаете ему уши вырезали напишите в комментарии что здесь случилось Им просто интересно может что знает может его заразились ну, вот сейчас со временем пушку получим видите как на русский озвучили так вот Пожалуйста. Так, это нам пригодится. Палка. Сейчас все здесь заранее залутаем. Так. А, чешее, да? Там и рандом. Это что такое? А, это подсветка в темноте, прикольно. Ммм. <звук> Только не ешь, ё-о! Но... Да Голый отгрыз такой А что здесь есть рыба? Ладно Короче, пойдем по навигации. Я так понимаю лучше пердеж не избегать. Нет, не попал. Ну. Ладно. может быть другие попробую в корпорации кто его знает, но у меня друзья это не такие как я, задрот ой, я на бабуинах сорвался. You're nothing так рядом хуй шкин кот я не обосрался. Рагадка? О! Ты меня напугал так, деньги, черепа. Давай пока не потемнело полотно поставим. вот здесь так сохранем она не обращать внимание это я просто пробовал тестировал сохранить еще вот я случайно нажал. Ну, ладно. Давай пойдем туда, посмотрим. Надеюсь, там монстров нет. Да, по-любому, вообще, сюда я нарву арбузном Ну да. Угу, надо да, кислородного, короче, надо бы кислородную эту маску брать. Я понял. Потом в это сбегаем. Так, кислородная маска и понятно, и понятненько. 2 часа ночи, а? Ты зашелись. Чё это орал? Ладно, я не такой вот шпикач, конечно, мне всё равно. сталки копье можно сделать будет или еще что-нибудь для этого нам и нужны я пипал там играет напугал темное время они не лазят я так понимаю да? но светлая начнут лазить за Все, все, дыши. Так, у меня. дождь, дождь пошел. Да, да, да, да Это как у оружия, а? Страшно. <Слышко> да иди ты нахер отсюда. Не ори. Напугаешь. Так, где-то трубка, да, трубка. Так, надо убрать оружие. Привет. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Завержение, заверджене, бежим. О, утро, утро, утро. О -о -о. Что, Верджиние? Не знаю, какие. Как вот. Что тебе сделать, чтобы она нам доверяла? Видите, да, она мутант? Где не ну настой? Можешь остановиться, а? Дайте я ее вырублю. Ой! Она быстро бегает. Ну, увидели, да, Вирджиния? Ну, вот она будет постоянно убегать, ее надо убить. но только как? И вырубить ее, что ли? Ну, попробуем вырубить. А может это нет? Хм, вроде нет. Тихо, все стоит успокойся. -то. Ой. Ладно, поднимем мы ее, успокоим. <coughs> не, ну она с нами не будет общаться до тех пор, пока мы и доказательства не только так Какой-нибудь. Ладно. Хрен с ней. Это долгая песня будет. Верхлиней. Но она там постоянно обитает. Память, так что если что мы там можем сказать. Какой-то навигатор, да? Йоу. Не, ну я не безмерный, конечно, так. не брь фу, не сдох. Это и радует. Лопата нужна. Здесь есть что-нибудь такое? Как нужно, да? Так, ладно, давайте на побережье туда сходим. Энергия, так отлично. На побережье сейчас гоняем. То от того места я никогда не дохожу. Сейчас бегаем, посмотрим. А, там наверно могила это Странная экспедиция, да? Вот, сейчас бегаем. Сейчас посмотрим. Так, аборигены. Как вас много аборигенов, Ну чё?